Всем привет! С вами снова Хищные Машины и мы сейчас попробуем выиграть машинку БУРАН! Я уже видел у некоторых ребят есть на каналах видео про эту машиночку, но я вот-вот только добрался. Кстати, сегодня 1 января 2019 года. Всех поздравляю с наступившим Новым Годом! Желаю успехов, удач и хороших прогрессивных результатов при прохождении хищных машин, всех, кто играет. В общем, а кто не играет, поздравляю с наступившим Новым годом. Вот, э, здесь нам надо проехать определенное количество, количество, ну в общем, определенное расстояние для того, чтобы получить три ключа. Ну, у нас есть три задания, три задания. Кстати, ребята, у кого уже есть Буран, пишите в комментариях, у меня есть. И, естественно, не забываем ставить пальчики вверх и делиться нашими видеороликами, чтобы ваши друзья тоже могли оценить данное видео, узнать что-нибудь новенькое, либо либо же в комментариях с нами поделиться чем-нибудь новеньким, что они знают, а мы еще пока не знаем. В общем, едем, устаем, собираем. Так, мы уже проехали, наверное, третий. У нас есть один ключик, еще осталось два ключика. И надеюсь, что бураны уже у нас будут в руках. Такие снеговички у нас интересные попадаются. Попадаются снеговички, конфетки вот такие, всякие ракетки. Называются... Ой, снеговичок, Ой, он с пушкой какой-то. А, с пушкой с непонятной. Как с гранатометом вот такой у нас появился его правильный веночек праздничный и так ух ты ух ты какой будет череп. череп ух вот он опять о череп оленя страшный такой кусючие жкин матрешки я аж испугался если честно я если в жизни такой встретить череп как даже реагировать на него ой ну не буду себя накручивать а пока будем ехать и не забываем собирать конечно же кристаллики наши такие рубины алмазы ведь за них можно покупать всякие улучшалки и прокачки для наших машин. Вот, пока я говорил, уже проехали больше половины трассы, это уже хорошо. Впереди третий ключ. Интересно? Интересно. Оно нам напишет, когда мы доедем до определенного времени, или, или будем ехать, сколько едем? Ладно, едем, сколько едем, а там будет видно. Ребята, кто проходил, можете писать, а можете не писать, держать интригу. Для рук... Ой, блядь, этот черепуду будет... Удирай, удирай, удирай, ух ты! Ну, слава богу, он... Ай, нет, стал... Ай, уничтожили, слава богу. Я заметил, что о, в игре, когда мы вот первый раз сталкиваемся с противником, мы наносим ему самый большой урон. И чем сильнее удар, тем больше урона не наносим. Если вот скользя ему налетаем или еще как-нибудь, то урон небольшой. А если с размаху бьем клешни, допустим, своей, как только что мы ударили, или просто столкновение лобовое, то мы максимальный урон приносим нашему сопернику. Едем пока вперед. Снеговичка, проехали, по снеговичку так сверху и улетели. ой ой ой ой ой ой ой ой ой Ой, не кусай, на это не кус... Ой, Кто кого перекусает? Так, судя по линейке в расстоянии, мы уже доехали. Ну, давайте проедемся еще немножко на всякий случай. Может нас там остановят, но мол. О, пацан, стопе, хорош уже. Или что-то другое. Ну, будет обидно, если мы не доехали буквально пару метров, придется приезжать заново. Я не знаю, я не знаю, получится или нет, но желательно, конечно, три получить. Ну вроде, вроде все зеленое, не знаю. Давай буду ехать, я уже до того времени, ну как бы того времени, до того момента, пока едет. В общем, жизнь здесь закончится, то тогда и закончим ехать. Но пока собираем вот так вот, уничтожаем этих ребят, всех подряд на пути, Уничтожаем такие рождественско-новогодние украшения, пока они нас не уничтожили, как фильма ужасов каких-то. Вот первая-вторая часть, в принципе, была немножко, как мне кажется, подобрее разработчики сейчас пошли очень далеко. Вот Башмачок такой хищный на нас нападает Вот мы и разбились Ну, Будем на надеяться, что расстояние хватило И нам дадут все три ключа Так, поздравляем с чем Вы именно поздравляете Ну понятно, кристаллики-то понятно Так, так, так, ключики По-моему чуть-чуть не хватило Дадут ли нам третий ключ? А, не, все нормально, дали нам три ключа Первое задание выполнено Что же? А во втором нам нужно уничтожать как можно больше этих ребят В общем Пока, пальчики вверх, пишите комментарии, а я погнал проходить, набирать только количество этих чудиков сколько нужно. Всем пока-пока.